Добрый-добрый вечер, друзья. Ну что же, нас ждет впереди час, и мы с вами будем говорить о двух, наверное, самых интересных и важных темах. Вот, Ашкент, класс. О двух очень важных и интересных темах, про которые очень часто мы начинаем размышлять именно в декабре. Пятигорск, привет, Пятигорск. И э, я расскажу о том, что можно сделать э, в направлении вот этой вот созидательности, активности, как справляться с какими-то э, вещами, которые возникают на пути реализации ваших планов, как вообще эти планы, откуда они берутся, как они строятся, э, какие здесь бывают подводные камни. И я поделюсь с вами несколькими своими любимыми трюками и расскажу, в каком направлении вообще здесь можно двигаться. Общая тема наша сегодняшняя – это ну, некое направление. Да? У нас есть две составляющих в том, как двигаться. Это понять, чего вы хотите, запланировать то, что вы на самом деле хотите, потому что какие-то формальные шаблонные цели не хочется же реализовывать в своей жизни, да? хочется реализовывать свою жизнь, свои цели. И вторая штука – это то, что мы называем ленью, прокрастинацией, откладыванием, сложностями, потерей, мотивации и так далее. Меня зовут Макс. Я с 2001 года веду семинары индивидуальные консультации. И технологию, которую я создаю, я назову ее нейро-коучинг, потому что она состоит из трех, из трех ключевых элементов. Вот Екатерина, в этом году вообще непонятно, куда двигаться и как что-то планировать. Да, Екатерина, мы сталкиваемся с большим количеством Крайне таких неприятных эмоциональных вещей, да, экономически, с низкой предсказуемостью окружающей среды, но это на самом деле не меняет направление нашей жизни. Все хотят быть здоровыми, все хотят жить интересную жизнь, все хотят самого лучшего для себя и своих близких. И вот эти вещи сохраняются. И одна из вещей это как их реализовывать в условиях вот этого внешнего разрушения и турбулентности. Это, это, в частности, наша тема. Нейрокоучинг нейро – это технология, которая отличается от э, классической психологии тем, что, во-первых, она нацелена на результат. То есть в классической психологии мы можем очень долго ходить вокруг да около, понимать, почему мы не можем чего-то сделать, объяснять, там, да, пытаться э, с чем-то примириться. В нейрокоучинге у нас все-таки есть задача перейти из точки А в точку Б. Если человек боится ездить в лифтах, то задача, чтобы он имел возможность и свободу ездить в лифтах. Если он боится летать, чтобы он мог летать. Если он как-то там трудно выступать ему публично, сделать так, чтобы ему это было интересно, легко и получалось у него это хорошо. То есть некая измеримость, некое направление – это первая характеристика того, что я очень люблю в работе. Вторая штука, меня всегда настораживала некая философская история и слишком большое количество гуманитарности, что ли, в коучинге, в психологии, да, рассуждений. И поэтому я интересуюсь на протяжении всей своей жизни наукой о мозге, изучаю современные исследования в этой сфере, и я обнаружил, что... Многие вещи абсолютно необъяснимы и неразрешимы на психологическом уровне, они а разрешимы на уровне мозга, если мы понимаем, что мозг – это биологический объект, который обладает своими очень четкими а, правилами. И а, понимание того, как эти правила работают, – это очень важная часть нашего сегодняшнего обсуждения, потому что… Одна из вещей, по которой нам непонятно, куда двигаться, какие цели, и мы не можем реализовать какие-то задумки, да, и у нас там теряется мотивация, мы рассеиваемся, откладываем и так далее, оно связано как с вот этими биологическими законами мозга. Какое огромное количество людей говорят, что они ленивы, но на самом деле ленивы не они, ленив их мозг. И мозг ленив у всех абсолютно людей, это его главное биологическое свойство. Там есть системы, которые дают ему работать. И мы сегодня будем обсуждать, где эта лень кроется и как на самом деле с ней справляться. Это продвинутое, переработанное, обновленное продолжение того, что я когда-то делал в курсе антилень, который скачало огромное количество людей, но посмотрели только 30%. Вот. <смех> я решил сделать это в виде живого курса, так, чтобы, зная людей, которые будут лениться, провести их за ручку, то вот, вот этот процесс. То есть то, что я делаю, оно связано с хорошим пониманием психологии, и мне посчастливилось учиться у огромного количества создателей психологических школ, тех, кто были живы к моменту моего обучения, либо у первых университетов создателей. Да? Второе – это коучинг, это технологии продвижения а, целей и реализации того, что нам важно, а не только то, что нам нравится. И третья часть – это понимание того, как работает мозг. И а, я решаю огромный спектр задач а, на индивидуальных консультациях, в семинарах. Это высококачественное принятие решений, это умение отдыхать, это умение включаться в работу, быть продуктивным без выгорания. Это техники коммуникации, управления состояниями. У меня есть постоянно сейчас идущий проект с резидентами клуба «Атланты», например. Ребята приглашают меня, и мы там полугодовые программы для них строим. И то, что я делаю, оно является таким... Я всегда хочу, чтобы это работало, и передать это как систему с открытым кодом. То есть я не просто вы приходите, я делаю чудо. Я хочу, чтобы вы знали, что происходит, и понимали, как этим воспользоваться для себя, и могли этим воспользоваться для себя в любой момент. Итак, две ключевых темы для декабря. Это первое, да, окинуть год, прошедший мыслями, и подумать, как я его провел, что я сделал, хорошо, что произошло, ну и понятно, что... В окружающем мире огромное количество событий каких-то накладывает свой отпечаток на оценку нашу. Но, кроме того, все-таки было то, что мы сделали. И когда мы начинаем вот этот вот обзор, да, мы начинаем задаваться вопросом. Год пошел не так, как мы планировали. Мы, мы не сделали, может быть, некоторых вещей. Как планировать следующий год? Может быть, запланировать поменьше? так, чтобы точно, может ничего не планировать, потому что черт его знает, что вообще будет происходить. И здесь возникает у меня всегда такой вопрос. Вот а мы хорошо умеем делать то, что мы делаем регулярно и уже какое-то длительное время. И, и вопрос такой. На самом деле вот это переизобретение жизни, да, наведение каких-то таких э, фокуса на той чем интересно сейчас заниматься, то хочется делать. Что такое моя жизнь? Сколько времени у вас реально занимает? Вот все мы знаем, что у нас бывают отчетливые моменты понимания, что мы хотим в жизни, что мы хотим сделать что-то интересное, что-то опасное. Иногда мы понимаем прямо, что это, иногда мы не знаем, что это такое. Но, но вот возникает ощущение: я хочу прожить высококачественную жизнь и быть ей довольным. Да. Знаете это ощущение ну, я не знаю, пронзительности жизни, контакта с жизнью, когда вы чувствуете, что жизнь должна для вас иметь смысл, и ее хочется э, ну, вот, иметь возможность потрогать. Да? Напишите, пожалуйста, э, бывают ли у вас когда-то такие моменты э, в процессе жизни, когда вы ну, вот, наводите резкость и четко понимаете, что да, у меня есть какие-то ценности. Я вот чего-то хочу. Может быть, это было несколько месяцев назад. Может быть, это сейчас вы так себя чувствуете. Может быть, вот эти какой-то момент несколько лет назад, когда вы приняли решение, откуда-то уволиться или, наоборот, начать какое-то обучение, встретили человека и поняли, вот это тот человек, с которым я хочу провести жизнь, или, наоборот, расстались с ним. Да? То есть вот, вот эти вот э, отчетливые решения про жизнь, когда вы принимали. Да, было такое. Это, это очень приятное состояние, если вы а, помните его, когда есть вот это ощущение направленности жизни. У а, меня дергает звук. Ну, я ничего здесь сделать не могу, потому что ну, у меня подключен а, микрофон, у меня подключен ну, самый быстрый интернет, который только есть. Вот. Так что надеюсь, что это не на моей стороне надеюсь что это не на моей стороне да, и вот это вот приятное состояние пронзительности, да, и вот это вот приятное состояние пронзительности жизни когда у вас есть ясные четкие решения это хочу это не хочу они классные и они радуют и вот станислав пишет было и есть и это очень приятно когда это было и особенно приятно это когда это есть теперь такой вопрос. Бывает ли такое, что в процессе жизни из-за того, что, как Екатерина пишет, да, в окружающем мире много происходит событий, либо просто большая нагрузка, либо это постоянная занятость, когда нет времени поднять голову над водой, сделать вздох и оглядеться, мы начинаем плыть по течению мы начинаем жить по каким-то паттернам по каким-то привычкам которые далеко не все являются хорошими а иногда они являются хорошими но они уже устарели и их хочется освежить а я как бы продолжаю идти по той же колее как да, заведенный вот, вот это состояние замыленности некой, попадания в струю, попадания в колею, в поток, в плохом смысле слова, в течение, да, оно как раз съедает вот эту четкость жизни, и мы начинаем двигаться ну, куда-то, вот, что есть по привычке, какие возникли возможности, что нам предложили да, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть какие-то... Жизнь начинает сужаться до вот этого вот, до колеи. Вот э, сталкиваетесь с этим состоянием, напишите в чат "Калия". Э, вот это вот слово. Да, Когда вы просто… Жизнь идет по каким-то привычным э, историям, и вы понимаете, что некогда осмотреться, некогда выбрать. Знаете, как э, на одном из семинаров про лидерство один из э, великих бизнес-консультантов рассказывал нам интересную метафору, э, чем отличается микроменеджмент от менеджмента вот стратегического менеджмента, ну вот там микро менеджмент, который там говорит, вот давайте под каким углом рубить лианы в джунглях, Ру... макроменеджер там вдохновляет и говорит, давайте рубите быстрее и старайтесь и так далее, еще еще давайте все, ähm, пожалуйста, литми работайте, а стратегический менеджер он летит на вертолете и с вертолета значит смотрит и кричит людям, вы не другое, вам нужно в другом направлении. Вот мы для себя а, тоже выступаем в этих ролях иногда. И вот эта вот идея, в каком направлении вы ведете свою жизнь. И сколько реально а, часов в неделю у вас уходит, и есть возможности, вы реально выделяете эту а, возможность на то, чтобы обдумать свою жизнь и настроиться, и, и посмотреть на себя и решить, окей, я двигаюсь в интересном, правильном направлении, да, и можно снова занырнуть в эту колею. Вот, колея э, злилась, хотела все бросить, но вспомнила двое в плохих состояниях, плохие решения, отложила перемены радикально. Виолетта, на самом деле, э, очень здорово, спасибо большое за этот комментарий, потому что, конечно, мы можем злиться, и в этих состояниях стагнации некой, мы хотим э, сломать все, да, чтобы ощутить, но вот... Эм, это не самый лучший момент. Лучше всего это делать все-таки в хороших состояниях и хорош... Часто ощущение, что вроде бы только было понедельник, хоп, уже вечер воскресенья. Да, Наталья, мне очень нравится это исследование, в котором психолог рассказал. Что он выяснил, что с возрастом и ощущением скорости времени в жизни растет, значит, и все пролетает быстрее. И я стал исследовать, как это можно было выяснить. Оказалось, что он сделал потрясающую научную работу. У него было... Испытуемых ровно один человек – это был он. Вот У него это все ускорялось. Но мы с вами знаем эту историю. Да? И вот это вот ощущение колеи, я здесь очень о, согласен с Натальей, в том, что оно при приводит к тому, что вот время буквально исчезает. да, То есть есть э, ощущение, оно как бы сквозь, как песок сквозь пальцы уходит просто, и ничего от него не осталось ни впечатлений, ни научений, ни изменений, то есть только усталость чаще всего. Итак, я повторю свой вопрос. Да, мы понимаем, что из кольи в состоянии ясности нас переводят практики, нас переводят ну, как минимум размышления, а лучше всего некие практики, которые я называю практики переизобретения жизни, когда мы обдумываем свои ценности, направления, то, что для нас управление то, что для нас важно, и согласуем свое расписание с этими ценностями. Знаете, когда приходит... Так, подвисает все. Ребят, как там связь? Напишите, пожалуйста. Я могу попробовать переключиться на другой интернет, он помедленнее, но вдруг она кажется стабильнее. Вы меня слышите, видите, ребята. Картинка есть, звук дергается. Что значит звук дергается, Ирина? Нет такого аудиального предиката. Сейчас все ровно. Некоторые фразы... Ну ладно. Ребят, короче, не знаю, что сделать. Периодически пропадает звук. Ужас. Сейчас я попробую. То есть, у кого-то звук потрескивает, у кого-то звук не потрескивает. Как это, может, как это может быть вообще? Также не бывает, чтобы у кого-то звук потрескивал, у кого-то звук не потрескивал. Но здесь уже ничего сейчас не сделать с микрофоном. Кроме... Окей, okay. ну что ж, э, настройтесь на вот такую вот историю. Бывает, бывает, видимо, э, всяко. Я попробую чуть-чуть прибавить чувствительность микрофона. Да, может быть, это поможет э, слышать меня лучше. Вот. Ну, в общем, настройтесь и воображайте, что картинка хорошая и звук хороший. Некоторые из вас помнят еще аудиокассеты, пленки, всю эту историю. Значит, что нам позволяет... А, вот приходит, в общем, в школу комиссия. Приходит в школу комиссия, и они опрашивают детей, как им там учиться и все такое. Кроме всего прочего, они спрашивают, Катенька, вот у тебя кто мама? Она говорит, мама у меня учительница, а папа? Папа у меня... Он ученый. А кем ты хочешь быть? Я хочу быть химиком. О, здорово, Катенька. А вот ты, Лешенька, у тебя папа кто? Папа у меня за магазином. А мама кто? А мама у меня за продовольственной базы А кем ты хочешь быть? Я, значит, хочу тоже быть главой снабжения района. Говорит, хорошо. А Вовочка, у тебя папа кто? У меня папа алкоголик, а мама, мама проститутка. А ты кем хочешь быть? А я хочу быть космонавтом. Вот э, наше, э, наше расписание, наше поведение в обычной жизни, наши глубинные устремления и ценности, они чаще всего связаны вот примерно таким образом. А, да, мы хотим быть космонавтами, но при этом живем мы совершенно в таком погруженном состоянии. И я хочу спросить вас, сколько времени в неделю уходит у вас реально формального, выделенного внимания, вопросов, техник на то, чтобы уточнить свои внутренние критерии, ценности, направления жизни и ее переизобрести, потому что ведь этот внутренний конфликт между кольей и ясностью жизни – это конфликт ровно того, что нет такого готового сценария, который нас удовлетворяет, но кто будет его писать? Сколько у вас часов в неделю уходит на то, чтобы выбирать движение своей жизни, писать ее сценарий? Напишите в чат. Я третий раз спрашиваю вас. мне интересно страшно думать и писать супер то есть они имеют в виду что ответ фиг знает часа 30 0 ноль. Угу. Ноль. вот а... Несколько часов напишутся какие-то черники, а не ноль, ноль, профессиональный прокрастинатор. План на неделю и на каждый день считается планированием. Я бы здесь, Виолетта, имел в виду именно вот эту вот направленность. Не напишу стыдно, плюс-минус ноль, 5 часов, но потом нужно скоро снова переписывать. Вот еще раз, да, это не планирование недели. Это э, вот эта вот история, а как устроена моя жизнь. Потому что ну, в планировании недели там забрать ребенка и садика и купить продукты, это явно не про это, да, не про то, что мы говорим. Да, много времени есть, но на это не получается ее перезабретать. Супер! Вот и, и здесь очень поставили, что когда мы беремся за перезобретание жизни, э, полтора часа во времени тишины сани. Наташа это не совсем то же самое это очень ценное время, когда мы начинаем с этим соприкасаться. Но а, это, это, это не совсем то же самое. Это, это очень крутое состояние. Это, оно является а, даже скорее дополнительным и очень крутым. А, утренние дневники, картинку желаемого регулярно описываю. Супер, Олег. В общем, идея очень простая. А, переизобретение жизни. А, да, я задумываюсь об этом минут на 10. Ну, супер, супер. Тут, тут самое главное нам понимать. да? Вот Представьте себе теперь, вот столько времени вы на это тратите. Если бы вы э, тратили это время на то, чтобы играть на музыкальном инструменте учиться, э, как бы далеко вы продвинулись в игре на этом музыкальном инструменте. Ну, те, кто ноль, понятно, те, кто 10 минут уже становится интересней, да, э, э, ставлю намерение, но, в общем, идея очень простая. Для того, чтобы заниматься этим, нужны специальные процессы. И мы очень редко это делаем. И когда мы за это беремся, нам становится страшно. Я недавно делал процесс очередной раз с человеком на индивидуальной сессии. И я говорю, как дела? И человек мне говорит, это не очень приятное занятие. С чем это связано? Это связано с тем, что в нем, во-первых, всплывают противоречия внутренние и становится очевидно что кое-что надо поменять второе это связано с тем что мы этого не умеем из-за того что мы редко больше большая часть людей делает это редко когда они берутся за это в следующий раз они снова учатся играть кузнечик. и вот одна из вещей которую да, даже стал бы музыкальный инструмент, Станислав говорит, за, за это время. Да? Одна из вещей с пере, изобретением своей жизни, с уточнением своей жизни, она состоит в следующем, что нам здесь нужны технологии. И, ну, вот, я этим занимаюсь постоянно, этим занимаюсь постоянно. Ну, и слава богу, не только для себя, потому что все время так переизобретать свою жизнь. Это, наверное, было бы а, проще, но... Так как я веду огромное количество персональных консультаций и семинаров, я занят вот этим процессом с огромным количеством людей. У меня накапливается много инструментов. И я их оттачиваю, я их постоянно выверяю так, чтобы было просто и как можно легче это было. И за маленькое количество времени можно было бы сделать большой объем работы. Да? То есть это то, что называют технологией изучения быстрого какого-нибудь навыка. Поэтому одна из вещей, которую я люблю делать в декабре, это «Минарк», который назывался когда-то «Новая реальность», «Своя реальность», «Вектор перемен». И он постоянно обновляется. Те, кто на нем был, знают, что он неповторим, мы постоянно освежаем технологию. И вот в этом году мы будем делать курс, который называется «Маршрут построен». Потому что я здесь с Екатериной абсолютно согласен, что чем непонятнее ситуация снаружи, тем… А, ну, точнее, нужно понимать, куда я хочу попасть в этих условиях, и что я от них хочу, а, потому что это в комфортных условиях мы можем как бы, в изобилии, в окружающем в безопасности, да, сидеть, вот что, что попалось, вот что, что попалось, и этим быть очень довольным. И я вас очень приглашаю а, в ближайшие выходные а, провести вот это вот время, вынырнуть, а, ощутить вот эту ясность жизни. И предложить себе выбрать какое-то направление. Это даже не вопрос того, что вы будете лучшей версией себя, это, это вопрос: вот моя жизнь, не моя жизнь, да, это, это я выбрал, это я буду двигаться, или так получилось просто. Потому что в жизни самые неприятные -то вещи, они связаны не с тем, что, что я не, не сделал, а просто ну вот. Так получилось, да, и э, вот этот маршрут построен, это такое будет э, интенсивное, концентрированное время побыть э, вместе и сделать работу по выстраиванию этого маршрута на следующий год. Э, э, это не жесткий план, я не люблю жесткие планы, мне не нравятся какие-то эти марафоны, желания и так далее, э, э, это скорее... Освежить внутренние маяки, внутренние компасы, внутренний навигатор настроить, загрузить в него новые карты, где улицы с односторонним движением правильные и все такое. Вот. Это, это будет такая стратегическая сессия, да, когда мы пролетим на, на вертолете над собственной жизнью и решим, вот, стоит ли туда вообще рубить джунгли, куда мы рубим ее, или нет. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, напишите их. Я постараюсь ответить, о чем все это дело будет и как это все будет устроено. Второй курс, который будет, и я их вижу как ну, некую целостную историю, он называется «Ничего лишнего». И этот курс, он вообще про то, чем я хочу сегодня с вами поделиться. Я недавно пошел играть в подминтон. Я до этого никогда не играл в бадминтон, и достался какой-то очень хороший тренер из федерации бадминтона, а, выдающаяся женщина. Но, в общем, каждый раз, когда я попадаю в какие-то новые занятия, будь то музыкальный инструмент, танцы, спорт, там, еще что-то, чему-то начинаю учиться дополнительно, я сталкиваюсь, а, в общем-то, с одной и той же штукой. И я думаю, что и вы с ней сталкиваетесь. Это когда мне начинают давать инструкции, да, то есть там, отбивай, ставь правую ногу вперед, тут надо правую ногу вперед, шаг, там рукой не так виде, и так далее. И я вот хочу узнать, у вас бывает такое впечатление, когда вам начинают давать все эти инструкции, что вы понимаете, что вы их выполнить не можете? Ну, например, почему я не могу поставить правильную ногу, когда отбиваю? Потому что это очень быстро, и я на этой скорости себя вообще не контролирую. Там же, ну, вот, не знаю, два раза поиграл в этот бандоминтон, а да, планчик летит довольно быстро, и <смех> спорт довольно лошадиный, там нагрузка по бегу очень высокая. И я понимаю, что я просто не могу выполнить инструкцию тренера. Был ли у вас такое, сталкивались ли вы в изучении иностранного языка, в танцах, в спорте, что вот вам начинают давать множество инструкций, и вы начинаете чувствовать себя очень странно. И ну, еще тренер же сердится, да, ты почему не ногу ставишь? Я говорю, замах делай. И он как бы все время говорит, говорит, вот это вот, замах делай дальше, замах делай дальше. А вы все не можете этого сделать. Бывает ли у вас вот эта вот проблема с инструкциями? Напишите слово инструкции просто в чат, если вы сталкивались с этой историей. Потому а, что это на самом деле, конечно, это бесит. Я сейчас отвечу на вопросы и вернусь, и вернусь к теме инструкций. Если я уверен в своем направлении, Виолетта, знаете, все шикардос. Здесь вопрос не только выбор нового направления. Здесь будет вопрос о снижении контакта. То есть я в контакте с собой, я четко знаю, куда я хочу идти. И э, ну, кроме направления есть еще, как я сказал, вот эта вот отчетливость, контакт, бытия и жизни. Потому что иногда мы делаем и понимаем, ну, делаю любимое дело, все хорошо, ничего такого нет. Э, да? Но есть ощущение какое-то, то ли она за стеклом, как-то увядают ощущения, то ли... Теряется ощущение, что я это делаю по собственному выбору. А вдруг я это делаю просто потому, что я привык. Да? Вот Это тоже будет очень важная часть. Я это называю эффект промытых окон, эффект такого бытия, контакта с бытием. Когда вы еще раз убеждаетесь, да, я делаю именно то, что хочу, это мое направление, но его можно делать с большим вкусом и с большей вовлеченностью. А, непонятно, как сделать из мечты понятные действия. А, Настя, на самом деле это очень а, между вот этими двумя курсами, между маршрут построенным. вот тем, что я сейчас писаю, ничего лишнего. А, я сейчас расскажу несколько вещей. А, я не смогу присутствовать онлайн, в записи будет а, нормально смотреть. Да, безусловно, и там будет а, чат, я смогу ответить на все ваши вопросы, я буду помогать вам, тем, кто не смог быть а, онлайн, я помогу вам пройти через этот процесс Сталкиваюсь, считаю себя тормозом и постоянным постоянные дают неадекватные инструкции да роман значит э на трех семинарах иногда сложно выполнить инструкции да но у меня есть отличие между мной и э тренерами я во-первых когда даю инструкции я всегда отдаю себе отчет да и в чем здесь проблема вот с этими историями? Делай так, делай так, делай так, делай так, и мы не можем сделать так. Нам нужно понимать, что есть первое внимание, есть второе внимание, есть моя личность и мой мозг. И это две большие разницы. И а, тренер, который говорит, отставляй ногу назад, отставляй, я тебе говорю, отставляй ногу назад. Это человек, который не понимает, что ногу назад не отставляю ни я, ни тот, на кого он орет а мое тело и мой мозг, шаблоны поведенческие, двигательные, мое бессознательное, мое второе внимание, как угодно. И задача этого тренера состояла бы в том, чтобы построить процесс так, чтобы научить а, человека выполнять эту инструкцию. Когда я даю инструкции, которые вам сложно выполнять, а, они сложные либо в силу того, что они очень комплексные, либо они так специально построены, чтобы вас расстраивать и отвлечь ваше внимание от того, что действительно происходит. Меня на самом деле очень часто а, интересует не то, а, чем мы с вами занимаемся, а, как вы думаете, а в смысле настройки вашего второго внимания, потому что я считаю своей работой. Вот. Но идея, значит, вот какая. А, вы являетесь для себя точно таким же тренером вот с этими инструкциями. То, что вы называете ленью, очень часто это ощущение, которое есть у тренера, что у него тупой подопечный, который просто не слушается. И когда вы говорите, я прокрастинирую, я ленюсь, я не могу обратить мечту в реальные шаги и действия, очень часто это ровно то же самое история. Вы не отдаете себе отчет в том как работает ваше второе внимание и где на самом деле живет лень что я имею в виду когда вы говорите вы про себя говорили я ленивый мой препод по французскому пичкает грамматикой уже как-то подташнивает кричу довольно да я ну, я когда учился кататься на горных лыжах я первый раз в жизни встал на горные лыжи в двенадцатом году это было и значит Uh, стоит у меня за спиной человек, говорит, сейчас я тебя буду инструктировать. Я падаю, просто я не смог ни одного поворота нормально проехать. Потому что там, вот так вот сюда вес, сюда вес, сюда, сюда вес и так далее. Uh, и в какой-то момент я говорю, спасибо, я все понял, давайте едете вперед, uh, а я поеду за вами. И поехал вперед, я посмотрел, как он едет и, в общем, дальше повторил и больше ни разу не упал до конца склона. вот Это, это про инструкции. Да, и вот Виолетта, и сильнее, обожаю своего учителя китайского. Третий год, не могу запомнить одно какое-то слово. Она смеется, спокойно напоминает. Виолетта, вот хорошие тренеры, большая драгоценность на самом деле. Да, но еще раз. Называли ли вы себя когда-нибудь ленивым? Про себя, вслух, рассказывая. Было ли у вас впечатление, что вы ленивый человек? И тот же самый вопрос... Uh, да. Ну, напишите слово «ленивый», если вы когда-нибудь uh, обвиняли себя в том, что вы ленивый человек, uh, конечно, называли. Так вот, что вы при этом думали? Вы думали, что это ваши какие-то качества, что вы uh, грешны, слабы, uh, у вас есть вот, ну, как человек, человек картавит там, да, и так далее. Вот, вот вы рассматривали ленивость как некое качество себя. Вот Людмила говорит, супер, <смех> спасибо, что есть люди, которые не называли себя лени ленивыми. Теперь другой вопрос тогда для таких, как Людмила и всех остальных. Бывает ли такое, что у вас записаны а, ленивые, если нет сил, а должны быть? Ну вот, э, да, ленивая, если... Юля, а ленивая, если нет денег, а должны быть. Ленивая, если нет одежды, а должна быть. И, наконец, ленивый человек в инвалидной коляске, если нет ног, а должны быть. А, да, классный паттерн. А, давайте еще другой, другой вопрос. Есть ли у вас такая штука, что вы, э, значит, у вас есть список, да, и у вас там есть какие-то задачки, которые вроде бы были бы классными, и они даже никому то нужны, никто вам их не задал. Вы себе их задали, они были бы классными -то для вас, но вы их не делаете. Они висят долго в вашем списке дел, а потом потихоньку теряются, и вы выбрасываете эти списки дел, так и не выполненными, может быть, когда-нибудь. Вот напишите слово "висяки", если вы с этим сталкиваетесь. Это, это, это, это другое измерение а, того, с чем мы сегодня с вами будем иметь дело. Да? То есть у нас есть первое, это вот, когда мы видим себя, что мы с дефектом, грешные, слабые, а, неспособные и так далее. У нас есть вот какие-то неправильные качества. Да? Вторая штука – это висяки. Это когда есть много задач, причем какие-то из них суперинтересные и важные лично для вас, они вообще, может, никого не касаются, и вы знаете, что вам будет от этого хорошо. Или денег больше, или вам даже, ну, вот это, висяки. Да? О, класс, пошла тема. Ну, и, наконец, третье. Это такие штуки, когда у вас список дел есть, и вы даже эти дела делаете. Но это происходит с таким трением, пробуксовкой, без огонька. В общем, трудно. Да? Напишите, пожалуйста, слово «трудно» в чат, если есть вот такой вариант. То есть у нас будет три, три варианта того, как может выражаться то, о чем мы с вами разговариваем. Это либо вы прям с дефектом и ленивый, либо у вас висиков немерено, либо просто жизнь – это боль... ну, верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Вот, Светлана пишет, Висит в таком случае, думаю, что это не мое желание. Свет, а вот… Совершенно я бы с этим не согласился, потому что э, если мы посмотрим на список наших весиков, очень часто там бывает м, как раз прям наши наши желания, потому что мы вот уж чего чего. А, а, о, Алекс, привет. <laughs> трудно писать, трудно. <laughs> Пиши транслитерацией. Да, full house. Ну, в общем, очень-очень трудно. А, в общем, без огонька как-то это все нелегко и так далее. И то, то, та история, которая ничего лишнего, она вот с чем связана? Я э, вспоминал, о чем меня просят иногда там, на консультациях, на семинарах. И тут э, одна из просьб выйдет. Так, Владимир Сенкевич, будет ли на курсе ничего лишнего? Что-то про то, как из 100 дел в плане оставить 10? Я, я, я, я сейчас расскажу, я не знаю, ленивый висяки, трудно, я не знаю, задачи 10, 10 ли оставить, может быть, 400, это хорошо, да, поделаешь что-нибудь спатеньки хочу, ну, вот такое вот тоже удаление, да, вот это вот, Вялость. Ну, в общем, ко мне подходят люди, говорят, там, вот, если бы ты был нашим коучем, постоянно бы там помогал нам составлять расписание, там, помогал делать это, проводил бы с нами практику и так далее. Ну, там, в частности, люди обеспеченные. Я так сильно уж жить с человеком, чтобы быть персональной нянькой, нейронянькой, я особо не очень хочу, да, но идея, идея хорошая, идея понятная у всех тренеров, в смысле, у всех великих спортсменов, у всех бизнесменов есть коучи, да, есть тренеры, которые помогают им сделать прорыв, помогают им сделать какую-то историю. Но это, это, это не няньки, это не люди, которые за ними постоянно следят. Я работал с одним выдающимся теннисистом, и он в какой-то момент расстался со своим тренером, который очень заботливый был по отношению к нему. И он начал расти как спортсмен. Он говорит, а почему это происходит Он говорит, я стал следить за собой и понял, что некоторые вещи все-таки я бы хотел делать сам, то, что раньше меня заботился тренер. И а, вот эта вот история, то, что нам нужен на самом деле некий тренер жизни, который правильно проведет нас через некоторые вещи. Да? А вторая штука а, из того, что там просили за последнее время, говорит, Макс, сделай семинар вот так вот, чтобы все получалось и никаких усилий не прилагать. Я думал об этом слове безусильность, по-английски оно очень красиво звучит, effortless, да? но когда мы не делаем усилия для того, чтобы получить результат. И на самом деле это возможно. И на самом деле это то, что Чиксен Михай описывал как состояние потока. Так вот, я понял, что огромное количество Лени, висяков и трудностей возникает не из-за того, что мы какие-то тупые, не такие, выбрали не те задачи и так далее, а из-за того, что мы не построили внутри себя машину, как делать те вещи, которые для нас важны, интересны, и особенно новые вещи, с которыми мы сталкиваемся, более простыми. Да, потому что ведь у вас были великолепные тренеры и преподы, с которыми все было как бы легко. Вот вы с ними занимались, ну, как это пишет про китайца своего, да, вы с ними занимались, и вот вы с ними занимаетесь и прямо здорово, прямо как-то легко. Это либо гений, либо образование, либо и то, и другое в том, как правда обучить ваше второе внимание и поставить ему задачи. И штука еще раз такая: значит, вы ставите задачи, и самая большая проблема в том, как вы их себе ставите. Вот э, я публиковал недавно в своих каналах, э, и я начну с того, что я уже публиковал, и потом дам еще несколько предложений. Да? Первая штука – это э, как формулируем задачи. Мы формулируем для себя задачи так, как будто бы мы… Вот я, я ее формулирую, эту задачу, а когда я ее буду исполнять, я буду просто в состоянии… у меня будет немереной энергии, немеренной осознанности, супер ясный ум – полная мотивация это делать и я прямо с ней поработаю и ее сделаю а, да понимаете о чем я говорю у психологи там для этого нашли какое-то специальное объяснение я сейчас не помню но исследования таким образом мы всегда в будущем себя планируем в очень высококачественных состояниях что у нас будет больше силы воли больше осознанности больше мотивации в общем все такое и мы иногда откладываем собственно дела на будущее Ровно потому, что мы э, думаем, что я буду себя чувствовать лучше и справлюсь с ним лучше. Вот а этого будет происходить. Но те из вас, кто когда-нибудь делал ремонт, вот меня поймут. Представьте себе, да, там есть два полюса. Один полюс – это как бы надеяться и примерно рассказать все на словах и надеяться на то, что ваши строители, прораб, строители и все такие прямо будут невероятные они будут очень внимательны вот они сделают попробуют не там выключатель перенесут его на другую стену да попробует дверь плохо рвается значит вот эта штука мешает перенесут это туда и те кто делал ремонт знают, что во первых таких строителей не бывает во вторых это супер дорого просто так можно в принципе но это супер дорого да а второй полюс он выглядит в том чтобы изначально взять крутого проектировщика, который действительно простроит детальный высококачественный план и пропишет такое ТЗ, по которому даже сменяющие друг друга бригады смогут сделать очень высококачественный ремонт. И вот э, идея того, как мы пишем для себя задание в Туду-лист, мы пишем это с такому просто своему высшему я, мы пишем, разобраться с продажами на Wildberries. Выяснить все про лицо. Вы пишете себе такие задания, которые потом в висяки превращаются, а потом вы говорите себе, что вы ленивый человек, а потом вы пытаетесь это сделать, и это больно и трудно и все такое. Да? Вместо и там выяснить про то-то. То есть, а... так, а если наоборот, рассчитывать на то, что смогу сделать в любом состоянии, тогда и браться. Оля, вот в чем вопрос. Еще раз, смотри. Мы ленимся и экономим силы в процессе постановки задачи, выбора этой задачи и ее формулировки. Вот я про что говорю. А думаем мы, что мы ленимся делать это потом? Вы же никогда не думаете, вот я не разобрался с продажами на Wildberries. Это потому что я плохо сформулировал для себя задачу. Я поленился сформулировать для себя задачу. Вы сидите и думаете, я ленивая жопа, мог бы зарабатывать, вам все подружки уже торгуют трусами, а я все еще не разобралась. Почему? Потому что вы в их ту -ту -ту листах, в воображении, на бумаге, в электронных, пишите плохо сформулированную, огромную задачу. И здесь есть это, это э, на самом деле, это технология, которую я там детально тренирую делать, так, чтобы это автоматически было, но начать можно с простой штуки. Вы просто переформулируете слово разобраться, слово, например, там, э, позвонить человеку или связаться с человеком. Вы превращаете в это, набрать, набрать Павлу тогда-то. Вот Попробуйте посмотреть на свои списки дел и попробуйте поиграть вот в эту формулировку. Это не требует никаких усилий, но вы увидите, что как минимум половина ваших косяков они просто эм, э, решатся. Станислав, ну, бывает, что вы часто отвлекаетесь, даже если написал задание, понятно. Безусловно, я сейчас рассказываю не про все ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, а про эту конкретно. Для вашей ситуации у меня тоже есть дело, как, как ее решить, да? Это первая штука. Понятно ли вот про эту переформулировку? То есть, смотрите, где живет лень? Мы думаем, что лень это не делать. Я вам честно говорю, что даже отвлекаемость Станислава, о которой он пишет, она связана с тем, как вы написали ДЗ, как вы поставили себе задание. И, честное слово, величие всех тренеров, руководителей, суперпедагогов, оно находится не в том, что они делают, а в том, как они доведут задания для своих подопечных. Их нельзя разжевывать все время, их нужно постепенно делать все более сложными. Да, но еще раз сбросить 30 килограмм это тоже плохая формулировка ну да конечно это это не рабочая формулировка в данном случае если набрал пять раз но не дозвонился то дело тоже в тез... а виктория да безусловно а, потому что ну тогда вы можете же сформулировать себе там дозвониться до павла да это если вы будете сталкиваться с такими штуками внутри себя. Но, но, но я вот хочу сказать, что Вика здесь в этом смысле очень права. Потому что мы, еще раз, мы ставим для себя задачи с огромным уважением, считая себя суперисполнителем. Научиться ставить себе задачи. Так, как будто бы мы очень плохой исполнитель, потому что в реальности вы знаете, с чем вы сталкиваетесь. Вы не выспались, еще не проснулись, и до обеда вы вялый. Как в этом состоянии вы выполняете задачи? Плохо. Но если есть простые... И за что вы беретесь? Вы беретесь либо за серфинг по интернету, либо за простые тупые вещи, которые... Э, понятно, что я с ними справлюсь, я хочу быть... Э, да, то есть вместо выучить английский, посмотреть фильм на английском. Например, да, да, Катя. И оно связано со вторым, который кусочек слона. Самая часто встречающаяся по моему опыту херня с висиками, ленью и трудностями, то, что наш мозг может выполнить задачу, которая длится максимум, ну, занимает у нас максимум два дня. То есть, вот, если ваша задача написать диссертацию или написать статью, и вы знаете, что это занимает неделю, то ваш мозг не может выполнить эту задачу. Я еще раз хочу вас фокусировать на этой штуке, что нашим исполнителем является мозг. И вот эти микро -трюки, которыми я сейчас делюсь, они связаны с пониманием того, как мозг работает, обрабатывает, экономит или не экономит, выбирает, какие задачи он делает. Будет, а какие не будет. Если вы хотите, чтобы ваш мозг с вами боролся и экономил на вас силы, то вы можете продолжать делать все, что вы делали раньше. Что, э, да... Я предлагаю взять, если у вас есть список дел ваших, особенно список висяков, написать напротив каждого из них, за сколько по времени я могу решить эту задачу. Если там больше шести часов, я предлагаю дробить это на задачи меньше, потому что вы за это не возьметесь. Понимаете, мы, мы разговариваем с участниками, и участники говорят, например, Сделайте, пожалуйста, видео в курсе чуть-чуть короче. Не 40 минут, а 20. Лучше пусть будет 2 по 20. Потому что посмотреть видео 20 минут, вы прекрасно это знаете по YouTube. Легче, чем посмотреть видео по 40. То есть посмотреть 2 по 20 легче, чем посмотреть 40 тоже. Почему? Потому что когда вы смотрите видео 40 минут, вы подсознательно начинаете думать, мне нужно выйти час когда вам нужно посмотреть более короткое какое-то видео, вы думаете, о, у меня есть время, сейчас скучно, раз вот чем бы себя занять, и вы можете себя этим занять. Для мозга разного размера куски проходят по разным бюджетным статьям. Поэтому э, пишите для себя, за сколько вы можете выполнить задачу. Итак, э, первый трюк – переформулирование задачи, где живет лень. Напишите переформулирование чат, если вам эта тема понятна, и она вам как-то откликнулась. Потому что, еще раз, это глупо считать себя ленивым человеком, потому что вы не делаете. Потому что, честное слово, вы не делаете, не делает ваш мозг по абсолютно биологическим, естественным причинам. Вот примерно а, так же, как если вы не пьете воду то у вас снижается количество воды, начинается обезвоживание, жажда и так далее. Это вот ровно такой же биологический механизм. Просто а, почему-то в психологии мы считаем, что вот если... Но я не такой, а, я могу быть другим, у меня есть бессмертная душа, сила воли и все такое. А, да, они у вас есть, но они работают через механизмы мозга. Второй инструмент – кусочек слона. За сколько я могу сделать эту задачу? Напишите в чат. То есть, что конкретно надо сделать, да, Юль? И здесь переформулировка с, со словами, потому что здесь вот те, кто занимается рекламой, хорошо знают, да, есть наборы слов, которые вообще не обрабатывают мозгом, затертые эксклюзивные предложения, уникальные на рынке только для все мозг вообще пропускает это вот а, в вашем туду листе вам нужно тоже играть и формулировками так чтобы это вас как-то трогало второе напишите кусок сна, если вас вам понятно как пользоваться этой техникой и она а, вас трогает что Мозг не берется за длинные задачи. Вы, у вас может быть очень интересный ролик в Ютубе. Смотрите, сколько у вас уходит времени, чтобы усесться и его посмотреть. Вот честно. Может быть, вы его посмотрите через несколько месяцев. Сколько за это время вы посмотрите коротких роликов? Вот что такое кусок слона. Вы делаете для себя работу короткими роликами, которые легко посмотреть на YouTube. То есть даже длинные развлечения – это сложно. Следующий трюк, который я вас приглашаю сделать. Если у вас есть 100 дел или 400 дел в вашем списке, у вас есть огромное количество каких-то висяков, сейчас конец года, там, начнется декабрь, будет тысяча всяких штук, тут нужны подарки тут корпоративы да. куски потом всегда складываются в слона даюль. вот честное слово есть есть детали как это сделать но всегда складываются. да вот видите, вот ведь да столько фильмов не посмотреть но, но, но правда, вы же вот э, смотрите огромное количество маленьких видео. Тут вы посмотрели Reels в Инстаграме, тут вы посмотрели маленький э, ролик в Ютубе. Если все это суммировать, вы посмотрели несколько полнометражных фильмов. А с полнометражным фильмом вы сидите и думаете, блин, когда, почему сериалы так заходят? Потому что, э, во-первых, ну, да, э, серии очень часто такие довольно короткие за них легче взяться. Ну, и есть еще кое-что. Следующая техника, вы готовы? Следующая техника простая, вы готовы? Следующая техника простая, вы берете свой список этих незаконченных дел, которые у вас есть. И вы, когда вы делаете вот это, вот, за сколько я могу его сделать, выпишите просто все дела, которые вы можете сделать, каждая из которых займет меньше, чем 5 минут. Потому что у вас в висяках много всякой херни, которая займет меньше пяти минут. И их просто нужно выписать отдельно в отдельно список. Вы увидите, что пока вы выписываете, скорее всего, вы половину сделаете, а вторую половину вы сделаете самое ближайшее время. Потому что, когда мы читаем весь свой список, мы начинаем... Сравнивать вот сейчас этим стоит заниматься, не стоит заниматься, надо, не надо. Катя, такие дела бывают. На самом деле у современного человека есть огромное количество, порядка 90, которые можно сделать меньше чем за 2 минуты. Там, оплатить какую-нибудь платежку, платежку, кто-нибудь... Куда-нибудь просто переслать этот файл, который вы обещали тысячу лет назад. Ну, в общем, еще раз, я вам сейчас предлагаю шведский стол, пока да, не пошаговую технологию. Пошаговую технологию мы будем разбирать с вами на курсе, ничего лишнего. Но вот такая технология. Напишите 5 минут в чат, если вы понимаете, если вы понимаете как этим воспользоваться и... Вы сталкивались с тем, что как только вы понимаете, что дело короткое, вы его берете и делаете, потому что вы от него хотите избавиться. Имеет ли смысл длить дела по длительности выполнения список на 5 минут и 2 минут? Ира, я бы этого не делал. Это все усложняет. Вот 5 минут – обычная граница для мгновенных выполнений между делом. И… Еще одна такая штука, когда я изучал технологии, да, вот там очень много всяких сложностей бывает. И а, большая часть тайм-менеджмента и системы продуктивности, они грешат ровно тем, о чем мы с вами сегодня разговаривали. Люди все время думают о себе, как о Супермене, которому просто нужен план а, подвигов, которые нужно совершить. Давайте мы признаем, что мы бываем в дерьмовых состояниях, мы бываем уставшими, мы можем быть уставшими, потому что кто-то вынес нам мозг, а, или произошла серия каких-то очень тяжелых вещей, или мы реагировали на погоду, или мы не выспались. И все это надо реально учитывать, потому что если мы это не учитываем, то все эти куски, которые являются абсолютно естественной, повседневной частью нашей жизни они выпадают из того что можно назвать нашей продуктивностью поэтому четвертая тех техника которую я вам хочу а, может мы слишком много делаем дохрена всяких дел людмила но а куда деваться а, не срабатывают к сожалению все эти истории про минимализм и так далее потому что а, парень который написал Эссенциализм книжку он написал вторую книжку в которой честно признал что ну не получилось у него все дело применить конечно надо было все это типа упростить и сделать только то что необходимо делать но жизнь правда усложняется и не все вещи пока мы автоматизировать можем передать поэтому ну, давайте смотреть а, реалистично на эти вещи конечно а... Ну, вот эта вот история «Маршрут построен» — это про то, как, в частности, избавиться от лишних дел да и не делать того, что вообще не имеет отношения к вашей жизни. Тут я с вами согласен. Но даже в том, что имеет отношение к вашей жизни, будет все равно очень много дел. Итак, вы готовы к четвертой технике? Это моя любимая а, техника. Надо завести себе папку «Отдельный список дел» который называется когда ни на что сил. Потому что у нас есть такие дела, которые не требуют от нас высококачественных состояний. Купить билеты, оплатить квартплату, пересортировать файлы в папке, подготовить набор там, фотографий для альбома. А скачать его из облака положить куда-то на рабочий стол в общем всякая херня которой на самом деле много и когда мы на нее смотрим и вспоминаем о ней когда мы в хорошем состоянии нам жалко на нее тратить силы ну прям да вы же знаете о чем я говорю ты думаешь я полон сил что сделаю нет херню я сейчас не буду на нее тратить силы я ее сделаю когда-нибудь вот а когда-нибудь она не наступает. А когда я сижу и думаю, нет, я не выспал, сейчас пока ничего серьезного делать не могу, ну, у меня только серьезные дела. Ну ладно, тогда ничего не буду делать, лезут. Вот папка, когда ни на что нет сил, если вы ее хорошо подготовите, она может для вас супер ресурсом. Во-первых, вы абсолютно без сил решаете эти задачи а, в расслабленном состоянии. Во-вторых, вы их решаете. В-третьих, когда вы в этом состоянии решаете задачу и получаете успех, вы вдруг обнаруживаете в себе больше сил, потому что вы добиваетесь положительного результата, и это вас разгоняет, и дает вам в общем, силы двигаться дальше. Напишите в чат «Нет сил», если вам понятно и понравилась эта идея. Итак, значит, э, у нас есть два, э, две возможности поиграть с этим. Первая возможность – маршрут построен. Это возможность вынырнуть из своей повседневной жизни, осмотреться вокруг, уточнить, что я хочу, что я не хочу, да, что вы, вот как люди пишут там, про какие-то свои дела, э, привычки и так далее что сохранить точно и освежить этот контакт с бытием, создать вот эту вот ясность. Второй курс называется «Ничего лишнего». Как видите, мы э, делаем очень простые вещи. На самом деле эти трюки работают потрясающе. Они все отобраны практикой, десятилетиями. Они отработаны на мне, на людях, с которыми я работал. И на самом деле цельная технология. Это не набор таких лайфхаков. Это технология, в которой есть... Она состоит из очень понятных лайфхаков. Я хочу вас научить, чтобы вы могли, пройдя этот семинар, когда вы берете свою задачу, стать для себя самым лучшим наставником, руководителем, тренером и работать... А, Олег, ну было бы здорово, да? а, и работать как раз с тем, что а, является нашей реальностью, потому что ужасная а, штука – это то, что мы о себе думаем ну, совершенно не, неадекватно, да, вот для вас вообще очевидно, насколько неадекватной была вот эта вот идея ставить себе задачи. Да? Для вас сейчас стало очевидно это. Просто это такой инсайт, который потом... вы, Ну, ну да, как бы да, был инсайт. Я хочу еще раз сфокусировать ваше внимание. Нам нужно научиться ставить для себя инструкции, планы, и э, таким образом, чтобы мы учитывали свои слабости, сложности, трудности и особенности. А не требовали потом «ставь правую ногу, ставь правую ногу, почему не слушаешься?» да? Потому что вы в моменте этого сделать не можете. Исполнительное состояние, исполнительная часть нашего мозга – это неосознанный практик, который осознает все что происходит внутри и вокруг и цели с которыми он брался за это и последствия которые в его жизни да нет и это очень часто автопилот который мог бы решить вашу задачу он мог бы сделать прогресс в том что для вас важно на пути к вашей мечте но для него не было достаточных инструкций и он просто не может справиться вот, вот это вот э, то, то, чему мы будем учиться. И мы научимся, и мы построим несколько внутренних очень крутых процессов, после которых у вам будет настолько легко, безусильно делать большую часть вещей, настолько естественным будет вот это вот движение. И побочный эффект там будет, что у вас может исчезнуть внутренний диалог или исчезать периодически из э, тех техник, которые мы будем там изучать. Расскажите мне, какие у вас есть вопросы вот по этому семинару, по этому процессу, как вас убедить туда прийти. Потому что если вы в декабре это с собой сделаете, поверьте мне, 2023 год, вне зависимости от того, что будет происходить снаружи, для вас станет ну, просто в другом измерении легкости, количество созидания, реализации, да, которые... Просто вы обалдеете от себя. И это не будет через силу воли и самодисциплина то Это будет через понимание своих естественных процессов и умение ими пользоваться, а не бороться с ними. Вот э, тоже влияет является моей специальности. Да, я уже давно подозревала, что ставлю перед собой неадекватные задачи. Да, Ирина, здесь вопрос даже не задавить, вопрос, как ее поставить. Перезагрузите сейчас, пожалуйста, эту страницу. Вы увидите кнопку интересно. Там самая, самая, самая, самая, самая лучшая цена на каждый из этих семинаров и на пакет. А в ничего лишнего мы будем отрабатывать до паттерна Это четыре механизма. Виолетта, мы будем отрабатывать там другие вещи. Эти четыре механизма являются составными частями, там, пятикомпонентные системы, которые мы будем тренировать. И мы будем прямо вот тренироваться, тренироваться, тренироваться, так, чтобы это стало частью вашего мышления, чтобы вы могли этим пользоваться. Да, задачи, которые выполняет разные люди. Да, Роман, безусловно, это совершенно разные состояния, и они должны быть разными. А... Да, обновите эту страницу. Под моим видео сейчас кнопка интересна. За этой кнопкой спрятаны самые лучшие цены, какие только можно получить на этот курс. Запишитесь туда. Если э, вы, там, у вас есть какие-то еще вопросы технические и так далее, просто оставьте там все свои данные, оставьте, э, запишитесь, зарегистрируйтесь, команда с вами связана. А, Макс, а есть что-то такое, что нужно на каждый день ставить себе хотя бы одну задачу, которую я однозначно смогу успешно завершить, чтобы было ощущение успешного дня? Да, безусловно. Но я считаю, что а, здесь вообще трюк состоит в том, что нам надо каждый день а, ставить много задач из, и, и решать их. И вот это вот ничего лишнего, это как раз идея того, как каждый день сделать довольно-таки успешным, а, не достигнув еще больших целей. Но, ну, да, но делая шаги к ней. Будет ли на семинаре разбираться, как ставить задачи, которые не только от нас зависят? Да, Виктория? Конечно. Потому что это часть нашей реальности. А, некоторые задачи зависят не только от нас. И нам необходимо иметь здесь а, обходные пути, да, точки вот эти вот, когда реагировать, когда не реагировать, что от меня зависит, что не зависит. Уже давно забросил писать списки дел, все в голове. Это тоже составление списка дел. Uh, Дараман, uh, это, это список дел в голове ⁇ это очень такая ну, понятная вещь. Uh, первое время я буду просить вернуться к формальному составлению в электронном или в бумажном варианте, потому что, к сожалению, списки дел в голове, но ну, я думаю, вы с этим сталкиваетесь. Часть все равно uh, вылетает, а часть из них, к сожалению, просто является пожирателем ресурса. Таким, да, как бы вот окна на компьютере открыты, и они начинают жрать процессорный ресурс памяти. Вот я, я про это расскажу, как этим можно воспользоваться на, на ничего лишнего. Я вас очень-очень буду там ждать. Если от всего устала, и даже списки дел сложно писать, курс будет полезен. но ну, Светлана, конечно. В состоянии усталости это единственное состояние, когда мы реально... Начинаем тренироваться. Это, знаете, у меня э, друг за, захворал какую-то вирусную инфекцию схватил. Я говорю: вызови, вот, дал ему контакты хорошей медсестры, написал э, коктейль, который нужно ему поставить, чтобы ему стало лучше. Медсестра приходит, колет его. Она прям потрясающая медсестра. И она ему говорит: вам говорит, сейчас станет лучше, у вас появится сила. Он лежал, просто там температура 39,5, что-то такое сил нет до туалета, дайте весь мокрый. Он говорит, вам сейчас станет лучше. Но это ложное. И жите, эти силы нужны вашему организму на то, чтобы выздороветь. Вот очень часто, когда у нас есть силы, да, нам не нужна никакая техника. Мы начинаем <звы> играть в Тарзан и давайте сюда ваши задачи, я возьму их силой. Да? А мастерство как появилось Екидо? А, марихею и Сиба стал стареть. Он был очень жестким бойцом, на самом деле, в смысле силе, и он был непобедимым, и он стал стареть, и понял, что надо выстроить мастерство и что-то другое, потому что скоро его победят, потому что он уже не так молод, другие молодые сильнее могут с ним справиться. Так появилась икидо, и он так и остался непобежденным до старости, Потому что мастерство легче, когда есть ограничения, когда есть слабость, когда есть старость, когда есть какие-то другие ограничения. Навык постановки задач другие, чтобы твои задачи выполнялись. А, Наташа, впрямую, в прямую, вот так вот мы не будем учиться, тому, как ставить задачи, но вот этот принцип, он, собственно, это принцип, которым пользуются выдающиеся руководители и тренеры. И если вы его осваиваете для себя вам будет понятно, как его освоить и для других. Uh, просто ну, в постановке задач других есть коммуникативная составляющая, как это подать, но вот этот вот процессор, который будет uh, создавать ТЗ, который на той стороне, вы понимаете, что uh, человек сможет его выполнить, это произойдет, это одна из крутых вещей. Да, если вы uh, не попадете там, на какой-то эфир, у вас будут записи, эти записи будут доступны, вы сможете их пересмотреть в новогодние праздники, когда вам будет нечего делать в начале января. А я буду на связи, и если вдруг вы там отстаете от эфиров, я обязательно буду отвечать в чате, и будем подробно-подробно-подробно тренироваться. Может, но очевидно, что я вам дам 4 идеи, пользуйтесь ими, вы уходите с ними и знаете, что ставь ногу вперед, ставь ногу вперед. Я хочу, чтобы вы это умели. Очень-очень жду вас на этом курсе. Я его предвкушаю. Это курс про то, как стать для себя самым лучшим наставником. Это курс про то, как стать для себя самым лучшим руководителем. Это курс про то, как, как сделать -то правильную, естественную, блюсильную производительность и выработать иммунитет к лени. А маршрут построен – это то... В каком направлении с помощью этих технологий можно двигаться, как все это выбрать. Я возлют. на этих двух курсах, это мои любимые всегда в конце года чудесные волшебные семинары, которые мне очень нравятся, потому что в феврале мне пишут люди, Макс, я все сделал к февралю, что планировал на год, нужно снова планировать. Это всегда очень радостно, когда человек рассказывает, что этот год стал для него, Таким классным, благодаря вот этой настройке, я хочу с вами иметь возможность поделиться. Очень вас жду. Жмите кнопку, записывайтесь, потому что желание внутри вас все равно будет расти, а скидки пройдут. До встречи. До встречи, дорогие мои. В эти выходные начнем с маршрут построен. Обнимаю. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто писал, общался, смотрел.